Всем привет! Меня зовут Джора, и сейчас я расскажу вам, как я провожу время на карантине, что я делаю, как вообще у меня получается оставаться веселым, энергетиком, таким, Ой, который я Deep House То, То есть вот такой, вот я вот такой дома. Весело, чтобы настроение было настроено на позитивный лад, чтобы было интересно и не скучно. Первое, что я делаю, это читаю книги. Сейчас я остановился на "Как я создал Walmart". Сэм Уолтон и, в общем, Walmart это крутейшая американская компания. Это гипермаркет, там продается абсолютно все. Консервы, колготки, занавески, мороженое со вкусом краба, там есть все. И магазин Walmart, это как, в общем, у нас Ашан. Очень интересно узнавать и погружаться в атмосферу вот Америки, компаний, бизнесов этих всех. Вот, Поэтому можно читать. Сейчас я вам скажу два слова. А вы напишите, пожалуйста, в комментарии, что вам пришло в голову первым делом. Итак, настольные игры. Что пришло в голову? Домино, шахматы, шашки, да, интересно. Я понимаю, что это для кого-то boring очень сильно. Не очень. Но что я вам скажу, если настольные игры могут быть интересными... Как вам такое? Поэтому можно в коронавирус и в карантин играть в дженгу. Ой, Ой, Спорт никто не отменял, поэтому делаем превращение. А теперь тренируемся. Сначала отжимания, потом пресс. Погнали! Чух-чух! Ух-пух! ух пух Поработает Томас! Удач! Да, да, да. да, да. Шварценегер! На отдыхе! Шварценегер! На отдыхе! А теперь прыжки! Выпрыгивания! На сегодня спорта достаточно! Перейдем к другим занятиям! А если у тебя дома где-то лежит музыкальный инструмент, который ты купил, но так и не научился на нем играть, коронавирус и карантин – это вотакиная возможность научиться играть на том самом музыкальном инструменте, который ты хотел освоить. На ютубе есть куча обучающих материалов и видеоуроков, и можно научиться играть на любом инструменте с легкостью с нуля. Эта песня посвящается коронавирусу. Готовы? <Р> сколько можно это все терпеть, Сколько можно дома сидеть, Можно петь, просто встать И начать орать, А сколько может это длиться, коронавирус, иди! Отсюда. Ну и как вы заметили, может кто-то не заметил, может заметил, кто смотрит меня тут заметил. Я отращиваю бороду вот чем я занимаюсь в карантин. Вот она у меня такая шелковистая. Ну тут, правда, прышечки, конечно, тут, тут и тут прышечки. Ну, когда она станет большой бородой, я сбрею себе на лысо голову, и у меня будет вот тут -вот -вот. вот так вот в волосах, вот -вот лысый, вот, как сейчас. То есть я поменяю вот подбородок на голову. Ну вот так. А знаете, чем я еще занимаюсь в карантин? Я изучаю английский язык. И это not bad. I think so. Я читаю вот такую вот книжечку. То есть, это один из вариантов, как я изучаю английский. Вот. Самые лучшие английские анекдоты. И здесь много-много-много анекдотиков, таких коротких. Что я прочитал, я отмечаю галочками. Вот. Хочу прочитать вам один смешной анекдот. Давайте. Go shopping to find what they want. Мужик идет в магазин, чтобы найти то, что ему нужно. Women go shopping to find out What they want. Женщина идет в магазин, чтобы понять, что ей нужно. Американский юмор. Английский. О, мой это так О, мой. А еще я изучаю английский посредством просмотра Russia Today. Это русский канал на английском. Его показывают в Америке, в Европе, везде. И в общем... Можно слушать английскую, американскую речь и учиться, практиковать аудирование, чем я и занимаюсь. Интервью какое-то, дядьки с течеками вещают. Я читаю не одну единственную книгу. Вот, например, у меня есть вот такая вот реклама 1001 совет. Ну, потому что я учусь в колледже на специальности реклама это мне нужно и учу чисто вот для себя учу читаю вот станиславский и гиппиус полный курс актерского мастерства вот столько прочитал читаю такое читаю такое и между книжками переключаюсь слушайте а почему видео стало вертикальным я знаю Потому что, ребята, в карантин я начал вести свой ТикТок. И сейчас хочу показать вам несколько своих самых удачных видео оттуда. Также можете, пожалуйста, подписаться на мой ТикТок. Вот он вот тут -вот будет. Или вот тут вот на черном фоне, или вот тут вот на черном фоне. А сейчас видосики с ТикТока. Сейчас отвечу. да, да, да, да, да, да. Нет. Мистер Пропер, пинь-пинь-пинь, дунь-дунь-дунь. Самому придется опять убирать ее. Всем привет, вы на, на канале Фарайз. И еще, вы. мы сегодня покажем вам... Мы должны оставаться мы а они оними. А я думал, что он останется оном, а она оно Я буду падать, но когда я встану, я буду падать. Безумно можно быть первым. Кто хочет поработать? Я! Yeah. Подождите. Цементный завод. Я! Yeah. Погрузка угля. Я! Yeah. Уборка конюшен. Я! Yeah. Кроме того... Я! Yeah. Да подождите вы, гражданин! <свят> Многие спрашивают, где ты так классно научился рисовать? Сейчас покажу. На самом деле это очень сложно, я сижу по несколько часов. Если я тебя сейчас удивлю, пожалуйста, нажми на лайк и подпишись. Я люблю пельмени с мясом. Я нашел для себя в ТикТоке очень интересную вещь. В Ютубе я, в принципе, такой, какой я и в жизни есть. А в ТикТоке я начал придумывать разные сценки, начал играть там роли. То я в роли матери, то я в роли э, трудовика, то я в роли маленького мальчика. И это все развитие, развитие э, себя, развитие себя как актера. Почему я читаю... Станиславского. Работа актером над собой, потому что мне интересно быть актером. А на Ютубе я себя не проявлял так, а ТикТок он дает невероятную мотивацию что-то делать, потому что ты получаешь обратную связь сразу же, как ты выложил видео. Сразу люди начинают писать, комментировать. А, блин, смешно, даже за. В общем, ребята, еще не поздно. Если вам интересно съемка видео, если вы боялись раньше, хотели стать блогером, становитесь блогером в ТикТоке, потому что он вас приятно порадует. А еще я вам по секрету сейчас Сыграем с Музыку выруби свою. Быстро, у нас дети спят. У это обед. Сейчас открою, подождите. И все, и он убежал, потому что он подумает, что вы с коронавирусом. Берем на вооружение. Надеюсь, что у меня получилось тебя развеселить И я сделал твой день Чуточку краше Это, слушай Для меня очень важна обратная связь Если тебе понравилось Если тебе что-то захотелось Пожалуйста, напиши в комментарии Я абсолютно все комментарии читаю На все адекватные комментарии отвечаю И Люблю каждого своего подписчика Поэтому пиши Подписывайся И скоро будет много разных видосиков. Также пользуйся всеми перечисленными советами и радуйся даже сидя на карантине. Все. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока. Как вы поняли, мозг не нужен, чтобы снимать в ТикТок.